Как Польша обеспечит вашу старость? Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем видеоролике, как уже наверняка догадались многие из вас, я обсужу возможность получения польской пенсии гражданам Беларуси и Украины. Почему Беларуси и Украины? Ну потому что данные страны подписали с Польшей соответствующие договора, которые упрощают получение пенсии гражданам, опять же, этих стран в Польше. Ну и полякам, соответственно, упрощают также получение пенсии, если они проживают на территории Украины и Беларуси, но подробнее поговорим об этом далее. Друзья, считаю, что данная тема очень животрепещущая и актуальная. Почему? Потому что в мире, как считают многие специалисты, грядет очередной экономический кризис уже весьма скоро, а как многие из нас знают, те люди, которые проживают на территории таких стран, как Украина, Беларусь, они знают, что в принципе на территории этих стран кризис и не проходил, по большому счету, с 2008 года, как начался кризис. Ну, то есть, он начался сначала в Штатах, потом постепенно пошел спад у нас, да, так, собственно, сейчас полная труба в плане экономики, зарплат, то есть, соотношение цен на продукты, на жилье и так далее, и соотношение зарплат просто катастрофическое, потому что зарплаты в наших странах, я сам из Беларуси, кстати, так вот, зарплаты очень низкие. Цены очень высокие по сравнению с зарплатами, ну и, соответственно, жить там очень тяжело. И кризисы, в свою очередь, это нормальное явление в мире, они происходят в среднем каждые 10 лет. Какой-то кризис более мощный, какой-то более слабый, так сказать. Следующий предполагается, что будет опять же мощным. Ну и, соответственно, это может окончательно добить экономики таких стран, как Украина и Беларусь. И все будет происходить уже по тому принципу, как худой сдохнет, а толстый сохнет. В этом случае толстым будет развитая страна, такая как, например, Польша. Одна из самых динамично развивающихся стран Евросоюза и мира. Соответственно, страна, которая предлагает сейчас весьма выгодные условия для получения пенсии иностранцам пенсию у себя на территории своей страны, скажем так. Ну и, соответственно, эта страна предлагает очень заманчивые условия и возможности получить у себя не только пенсию, но, соответственно, и соответствующие документы, которые позволят вам легализироваться здесь и остаться на постоянно. В перспективе получить польский паспорт и получать уже не минимальную пенсию, которую вы будете получать без польского гражданства. А пенсию уже нормальную, пенсию, соответственно, такую, как получают поляки, потому что вы сами станете поляком, так как получите польский паспорт, по сути, станете гражданином Евросоюза. Такие возможности дает Польша, она дает возможности, пожалуй, такие, как не дает никакая любая другая страна мира, возможности именно для граждан Украины и Беларуси, в первую очередь. Также спешу напомнить, что если вы хотите получить полезнейшую информацию, которую я представлю вам в данном видеоролике в полном объеме, то обязательно досмотрите его до конца, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале, а также напишите комментарий под этим видео после его просмотра. Если вы заинтересованы в переезде в Польшу на постоянно, а если вы здравомыслящий человек, то наверняка уже задумываетесь о таких вариантах, смотря на то, что происходит на территории вашей страны, если вы еще находитесь в Беларуси, в Украине, также если вы уже были в Польше, то тем более, потому что можете сравнить уровень жизни в Польше и, например, в Украине, уровень зарплат, вообще ментальность людей, отношения к людям, законы и так далее, тогда вы, скорее всего, уже задумывались о переезде в Польшу на постоянно, и, конечно же, в этом случае для вас остро стал вопрос о получении пенсии, когда придет время соответствующее. В общем, если вы заинтересованы в переезде в Польшу, значит это видео для вас. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Старая добрая Европа действительно неумолимо стареет. И сегодня это наблюдение справедливо как для государства западной части континента, так и для восточной. Растущий средний возраст населения выдвигает вопрос о социальном обеспечении стариков на первый план во многих странах. Универсальным решением принято считать повышение возрастной планки для выхода на заслуженный отдых. Польские законодатели пытались отойти от этой Практики. И в 2019 году пенсия в Польше доступна уже с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин. Основной принцип польской пенсионной системы состоит в том, чтобы тяжелая ноша государственного социального обеспечения была перераспределена между бюджетом и частными пенсионными фондами. Это привело к тому, что взносы за будущих пенсионеров стали перечисляться по двум направлениям. Распределительная часть 12 ,22 – 12 12,22% от зарплаты, страховые платежи в Государственный фонд социального страхования, заклад обеспечения исполоченных, накопительная часть 7 ,3 – 7,3% месячного заработка, средства, передаваемые в открытые пенсионные фонды размеры страховых пенсий в Польше. Минимальная страховая пенсия в Польше равна 853 злотых, что равняется чуть более 200 евро в месяц нетто. Но на практике такой низкий уровень пенсионного пособия устанавливается всего для 4-5% престарелых поляков, а также для иностранцев, которые смогли подтвердить свой страховой стаж, достаточный для начисления пенсии в Польше. Остальные граждане получают немного больше. Средняя выплата в месяц колеблется в пределах 1500-2000 злотых. Поддержка государства польским пенсионерам. Европейский капитализм устроен таким образом, что слабо защищенная часть населения многих стран всегда может рассчитывать на дополнительные льготы от государства. Польша в этом смысле не стала исключением. Для пенсионеров и лист утративших трудоспособность, предусмотрен целый перечень мер поддержки, помощь в оплате коммунальных услуг и затрат на жилье от 50 до 100%, льгодные тарифы на проезд внутри страны и по территории ЕС, оплата Переобучение для инвалидов, намеренных сменить сферу деятельности. Все, кто получает пенсионное пособие ниже среднего уровня могут приобретать лекарства по льготным ценам, а пенсионеры старше 75 лет могут получать медикаменты бесплатно, пользуются правом бесплатного проезда в транспорте и могут посещать частные клиники по сниженным ценам. Оформление польской пенсии для мигрантов из Украины и Беларуси. Подписанный между Украиной и Польшей договор о социальном страховании дает возможность пенсионеру суммировать заработанный за всю трудовую жизнь стаж. Так, украинец, проработавший у себя на родине, 15 лет должен будет работать всего 10 лет стажа в Польше, чтобы этого хватило на трудовую пенсию. Заниматься начислением выплат, когда придет время, предписано Фонду социального страхования ЗУС, чтобы Предъявить свое право на пенсию украинцу достаточно предъявить в местное отделение организации заявление в ЗУЗ, загранпаспорт или другой документ, способный подтвердить личность и его право на пребывание в стране, справку о снятии с учета в Пенсионном фонде Украины, отметку об отмене регистрации в Украине, документы о размере страхового стажа, переведенные на польский язык. В процессе оформления польской пенсии могут возникнуть индивидуальные нюансы, что потребует предоставления более специфичных бумаг. Узнать окончательный перечень можно только от инспектора ЗУС. Кстати, решение о назначении иностранцу пенсии больше минимальной, также зависит от того, в каком воеводстве подаются документы. Белорусы также смогут получать польскую пенсию за время работы в Польше на таких же условиях, как и украинцы. Соответствующий договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении граждан этих стран, работавших за пределами своего государства, ратифицирован Палатой представителей в феврале 2019 года. Что же, друзья, вот так вот обстоит ситуация с пенсиями, то есть понимаете, какая ситуация. 25 лет рабочего стажа должно быть, чтобы вы имели право на получение пенсии пенсии в Польше, если вы гражданин Беларуси либо Украины. Причем не важно, где был добыт этот стаж, ну, на территории какой из перечисленных стран. Как я уже и зачитывал ранее, к примеру, вы могли 15 лет проработать в Беларуси, потом 10 лет в Польше, и тогда вы сможете получать пенсию в Польше. То есть 25 лет будет в сумме. Также же и в случае с Украиной. Но учтите такой важный нюанс, что вы не сможете получать пенсию в двух странах, то есть одновременно, например, в Украине, и в Польше, если вы гражданин Украины. Если вы хотите получать пенсию в Польше, то вы должны сняться с пенсионного учета в Украине, либо же в Беларуси, если вы гражданин Беларуси, и тогда вы будете получать пенсию только в Польше. Если вы не получите польское гражданство на тот момент, когда уже начнете получать пенсию, то пенсия у вас будет минимальная. То есть, ну, как я и засчитал ранее, там 850 злотых чистыми, можно сказать, но если у вас будет польское гражданство, то есть вы получите польский паспорт, к моменту уже, когда начнете получать пенсию, то, соответственно, пенсия у вас будет, как у поляка, 1500-2000 злотых и выше. То есть от минимальной краевой зарплаты, которая э, будет уже гораздо выше с 2020 года, об этом я говорил уже в предыдущих своих видеороликах, ну и соответственно и так далее. Все выше и выше, к слову, как пенсии, так и зарплаты в Польше каждый год практически повышаются, той а то и чаще, поэтому к тому моменту, когда вы выйдете на пенсию, если вы смотрите этот видеоролик и вам, к примеру, до пенсии еще лет 15-20, то пенсия к тому времени может стать уже вообще очень и очень заманчивой в Польше. Плюс льготы, которые предлагает эта страна для пенсионеров, являются, по-моему, очень серьезным основанием для того, чтобы задуматься всерьез о переезде в Польшу на постоянное место жительства и о том, что перетянуть сюда семью. Но помочь вам в этом смогу я, а конкретно смогу помочь вам найти достойную работу в Польше, потому что я являюсь владельцем одного из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в Польше. Мы предоставляем только достойные вакансии на любой цвет и вкус. О нашем успехе говорит наша репутация и то, что за очень короткий срок мы сумели набрать серьезнейшее портфолио из достойнейших работодателей в Польше, из предприятий Польши разного плана. Со всеми актуальными вакансиями, которые я предоставляю, вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Также пишите мне по поводу работы в Польше по этим номерам. Здесь вайбер и Сейчас немножко такой период касаемо работы в Польше застоя, скажем так, потому что новогодние праздники, но уже со второй половины января снова все пойдет в гору, начнут появляться новые вакансии, начнут появляться рабочие места. Обращайтесь, жду вас, отправляйте мне свое резюме, пройдя по ссылочке, которая в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него также в описании, все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше прямо на свой мобильный телефон. Также заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу, если вы еще не были э, на заработках за границей, то она будет вас на вес золота ну и соответственно не бойтесь ехать на заработки не бойтесь переезжать если вас что-то не устраивает в вашей стране а переехать и интегрироваться помогу вам я ну а на этом у меня все подписывайтесь на этот канал если еще не подписаны ставьте лайк под этим видео напишите комментарий под ним поделитесь ссылками на это видео с друзьями с вами был Антон Белюк канал work and life на связи с Польши до скорых встреч за границей друзья пока